Героям России, отдавшим свою жизнь спецоперации на Донбассе, посвящается всем живым русской армии. Только победа, только вперед. Дочка смотрит на фото. Там отца родные глаза. Героя очистны Он ушел навсегда. Он ушел за Россию слеза, папа, как же так вышла? Я люблю так тебя, я горжусь с тобой, папа, скажет юный пацан, Скажут мама и папа, сердце рвется от раза. Его женщина скажет, скажут люди, друзья. И минутой молчания Гордо скажет страна Ветер души развеет Память сердца согреет И цветами аллея В вечной тишине Вы герои вышили Вы, вы с прикрыли Ваше сердце остыло Теперь без отца, без отца и без сына, без солдата-мужчины, офицера, героя, душу ранит слеза, сердце рвется до боли, он истек алой кровью, и он не увидеть родным никогда. Но он в памяти будет, солдата страна не забудет, за Россию и родину жизнь отдал офицер. Ветер души развеет, память сердца согреет и цветами аллею в вечной тиши вы герои выжили. Мы с прикрыли Ваше сердце остыло За народ.